народ божий мы на канале детский клуб kids друзья начинаем новый проект другом бога будь бога будь На этом проекте мы приглашаем библейских друзей Бога и задаем им очень интересные вопросы. Хочу вам представить нашего первого героя. Корабль-строитель Человек-Апокалиптис. Как его только не называют. Очень интересная личность. Встречайте Ной! Привет. Спасибо, что выделил в своем плотном графике строительства время, чтобы прийти к нам в студию. Окей, без проблем. Все говорят о том, что ты начал какой-то грандиозный проект. Расскажи нам о нем. Я строю огромный коллабор. Строишь корабль? Хм. Сейчас многие наблюдают за тобой и все в недоумении: зачем ты строишь корабль? Куда пыль собрался? Но школа пойдет и на Евни, и зонтиком он от него не соседится. До этого я и занялся этим проектом, чтобы все, кто хочет, могли спастись. Так, ты сказал, что будет ливень и всех затопит? Многие современные люди почему-то не знают об этом. Где ты черпаешь информацию о потопе? Все просто. Бог говорит со мной. Он мне и сказал это делать. Значит, Бог. М -м, интересно. А почему ты так уверен, что этот проект будет успешен? Другими словами, не боишься ли ты потерять свою репутацию? Ведь практически все общество посмеивается над тобой. Некоторые даже злятся, и в твой адрес высказывается очень много критики. Что будет, если твой проект провалится? Но во-первых, это не мой проект, и он навряд ли плавается. А во-вторых, я бы изменил твой вопрос. На вопрос, что все-таки будет, если этот проект состоится? Этого не может Но судя по твоим высказываниям, останутся в живых только ты и твоя семья? И еще, в каждой твари попали. Но именно это и раздражает людей, почему именно ты? Просто я единственный плавник, который остался на земле. И таких, как я, больше нет. Хорошо, а можно заранее забронировать места на твоем ковчеге? Да, конечно. Сейчас я посмотрю в списке. Так, здесь слоны. Слева в собаки. К сожалению, место осталось только вот в туалетах. А, нет, там тоже заняты. Там поселился, за свинины. То есть мест уже нет? Ну, понимаешь, проект оказался настолько успешным, что все места разобрали. Кто хотел, как говорится, тот и успел. А теперь блиц. Перед кем ходишь? Перед богом. Дочки или сыночки? Сыночки. Ворон или голубь? И то и другое. Сколько тебе лет? Шестьсот. Любимая гора? Аллахад. Любимое растение? Масличный есть. Наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. И с нами был Ной. И передача «Другом Бога, будь, будь другом Бога». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми новостями. Всем пока!